Всем здорово! Сегодня играем в Wi-Fi. Не знаю почему, но... Короче, сегодня играем в Wi-Fi. Кстати, этого персонажа я выиграл довольно давно. Да, и пять. Вы на канале ТД 5 С вами Адионов Кирилл. И сегодня мы играем в Free Fire. И там ко мне кто-то стучится. И это, походу, Кристина. Сейчас, короче. Давай. Пустите, пожить. Короче, к нам тут зашла Кристина, как вы уже поняли. Пустите, пожить. И сегодня, походу, мы вдвоем будем за записывать. Она будет просто комментировать, я именно играть. Ладно, погнали. Стату ему. Да. Это очень долго. А мы танцуем, да? Да. Зашипитался. Зашипал. Сам не знаю. Сумочка. Ты же в курсе, что никто этого не видит. Да. Да, как всегда, тут все скучно, очень долго. И сумочка. Офигеть, наконец-то. Побегаю, кого-нибудь там побью. о, Прикольно. А это что? А, я думал, это батут. <сíх> <сíх> Арина, это может быть батут. Это не батут, это Арина. Вот смотри, видишь, люди. Так вот их можно поколотить. А зачем ты их поколотишь? А они все равно не, не умрут. Потому что это подготовочная арена. А вот сейчас будем с самолетиков появить. Собственно, как и в обычный мой день. Опять карта Бермуды, собственно, ничего нового. Сказали остаться в живых. Спасибо. Не, не, я этого не знала. Обожаю эту доску для серфинга. Все, падаем то он парашют он сам если что потом откроется да вот смотри я же говорю не понял ребят вы видели что я никуда не нажимал ну потому что игра не даст тебе разбиться если ты не открыл парашют а то сдохнуть в начале раунда даже для самой игры это нелогично хотя у меня в мозгу ни капельки логики нет ну все, погнали. То время у моей племянницы. Нелогично. Ага. Кстати, Кристин. Что? Хотя ладно, потом расскажу. На видео? Да. Нет. Ладно. Да. Как же тут долго бежать? Можно вот так сделать. Ой. Ах ты, сволочь! Не стрелять! Я себе заружно, да? Пока нет. Уже точнее нет. Ну шо, что все такие, погнали? В то время ты не понял. Я реально не понял. А что ты на пеньке? Ем. Что? Ем. Что? Что я ем? Ковника. -ко? Тебя там, кстати, зовут. Он у меня дает. Я знаю. Да, ребят, в общем, тут ничего не понятно, людей я не вижу. А зачем я опять на заправку пошел? Не знаю. Никто в этом мире не знает, зачем я пош... зачем Кирилл Адионов пошел на заправку. Не понял. Опа. Снова здорово. Привет. Привет. Сволочь, иди-ка сюда. А. Ну, убил наконец-то. Так, что у него тут из лута? Нифига себе! Ну а мне ничего из этого не нужно, поэтому погнали дальше. О, Держабы! Держабы! Ага. Ладно, погнали еще по домам что-нибудь посмотрим. Возможно по пути еще людей убьем. Если честно, мне очень нравится Fire. Игра хорошая. Потом буду записывать, кстати, еще по папку. И, возможно, по стандоффу. Не точно, но возможно. Опа! А. Я уже думал, там какой-то посылочка судится. Какой-то посылочка. В общем, ребят, этот ролик выйдет буквально вот сегодня. Вот, вот буквально я вот только его снял, уже получается мотивы. Шучу, я его не буду монтировать сразу же. А так вообще монтировать я его буду. Ох, нифига себе, мачета, блин. Офигеть, мачета это топчик, топчик. Хорошо, что она бесконечная. Правда, вот это ближняя оружие. Вот честно скажите, кто хочет бесконечное огнестрельное? Это ж круто будет. Я не понимаю. Честное слово. Но люди не любят фейфа. Не знаю почему. Free это прикольная игра. Реально прикольная игра. Потому что ету. Благиат пап вот почему. О! Там и ты сбита? Ладно, мне не нужна эта сбита. А вот аптечка мне бы пригодилась. Берем аптечку. Жилитик нам не нужен, но он уже на нас. А здоровьем 53 хп. Нормально. На самом деле нифига не нормально, но для меня нормально. Ой. Бил. А, теперь 48. Прикольно. Так как... Дроны! Опа. Опа-па. Дроны это что-то новенькое. Потому что во Free Fire я не заходил уже полгода где-то. Поэтому ролик записываю вот такой. О! Аптечка, лови аптечку. Идеально. Лови аптечку. О, точно, аптечка. Использовать. Можно было, в принципе-то и так. Аптечек, правда, у меня теперь нет. Но ничего, по всему миру, что, две аптечки, что ли, валяются. Я так думаю, нет. Три. <смех> Ладно, как минимум 10 аптечек. Ребят, тут кое-какая проблема вышла из Free Fire у меня. Потому что у меня, так сказать, не все в порядке. А, блин, я здесь не про Не, про не понял. Нет, спасибо, мне не надо. Я что, их что ли? Зачем мне... О, снова здорово! Обожаю убивать этих местных людишек. Но ненавижу воду. Честно, ненавижу воду во фри Здорово. Точнее, до свидания. Если у него будут аптечки, то я сразу их возьму. Опа. Аптечки. Блин, у него было только две аптечки. А Ап у меня три. Зона, зона, зона, зона. Валим отсюда Потому что сейчас на нас Упадет зона И мы сдохнем Нет, блин, нужно аптечку забрать. Я, конечно, все понимаю, но Аптечка это святое Аптечка Мне нужна Мне нужна аптечка А вот теперь валим отсюда Да, валить придется очень долго. Мама, очень долго придется. Ч ⁇ там с зоной? Валим, валим, валим, без остановки. Просто валим. Ч ⁇ уже третья мировая началась, что ли? Не знал, почему меня не предупредили. поедили? Почему меня не пойду поедили, что-то эти мировая уже началась? Опа. Алло. Я тебя слышу хорошо. А вот теперь мне точно надо бежать. Там зона. Там безопасная зона. Точнее. Идеально. Четыре Человеков живых осталось Мне по-любому выиграть надо Хоть каким-то образом Да надо мне выиграть Опа Вот так я сейчас и выиграю Слушай, человечек А ты в курсе? То я тебя убить могу. Теперь у меня шесть аптечек. Мне так на всю жизнь хватит этих аптечек. Ну как на всю жизнь? Ах ты сволочь-то. Ну все, меня убили. Супер. А, ты сволочь, вот как ты меня убила. и понятно. Так, ладно. Давайте выходим уже. В, каждом, в каждой серии Free Fire, а я буду выпускать, так, две серии Майнкрафта, после двух серий Майнкрафта будет Free Fire. Все поняли? Все-все поняли? Молодцы. Третье место. Мы попали в пятерку лучших. Ура. Нет, спасибо. Я не хочу лобби. Окей. Возвращаемся в главное меню. Седьмой уровень. Наконец-то. Опа. Нагадочки наши за уровень. Надеть сразу. Всё закрываем вот такой у нас был ролик всем удачи и всем пока пока